12 шагов избавления от эмоциональных последствий травмы газлайтинга, Работа с чувствами и эмоциями. Здравствуйте, с вами практический психолог и штат-терапевт Наталья Коротко. 12 шагов – это 12 действий не столько в противоположную сторону от газлайтера, сколько 12 шагов к себе, к пониманию ситуации и последовательному распутыванию паутины газлайтинга, вольно-невольно, в которой вы оказались. Все шаги я буду говорить от женского лица, но мужчины, соответственно, заменяйте мои слова на мужской род. Напоминаю, что газлайдинг не имеет гендерной идентичности, и мужчин жертв газлайдинга столько же, сколько и женщин. Итак, шаг первый. Учитесь слушать свою интуицию через тело, так как тело никогда не обманывает. Если вам буквально тошно и дурно от того, что в ваших отношениях что-то не так, не игнорируйте эти ощущения, особенно ощущения в области груди и горла. Также у вас могут быть дискомфортные ощущения в солнечном сплетении и в центре или внизу живота. У вас могут появляться кишечная дисфункция, может обостряться цистит. Любые физиологические и биохимические проявления в теле могут быть результатом данной негативной психологической экспансии. Это повод не только для работы со своей психикой, но и повод сходить к врачу, проверить эти соматические проявления. Второй шаг. Проживите чувство вины. Вы можете чувствовать себя виноватой, когда даете или давали отпор газлайтеру, особенно если вы не всегда находили возможность сделать это в спокойном тоне, и ваши разговоры заканчивались конфликтом. Все ваши реакции нормальные. Если вы кричали, если грубили то это говорит, что ваши границы были грубо нарушены, и та реакция была выбрана вами как наилучший способ реагирования для самозащиты. Также у вас может быть чувство вины из разряда «я сама, сам во всем виноват» или «виновата». Мне говорили, предупреждали, а я не слушала, я не могла вовремя уйти или долгое время терпела это отношение к себе, неуважение, нарушение моих интересов, потребностей. Я позволяла унижать себя и потеряла много времени своей жизни. Я доверяла тому, кому не стоило доверять». Соответственно, мужчины слушают мой голос и переводят глаголы «мужской род». Третий шаг. Проживите чувство обиды. Да, с вами делали это. Вам встретился на пути психологически нездоровый или эмоционально незрелый человек. Это очень обидно, потому что вы любили человека, доверяли, уважали, хотели хороших отношений хотели дружить или хотели эффективно работать в компании и приносить пользу, а с вами так поступили. Или это были ваши родители, которых вы не выбирали. Газлайтинг – это всегда несправедливо по отношению к вам. И вы имеете право на обиду. Возможно, вы инвестировали намного больше в другого человека или в компанию, где вы работали. И сейчас вы чувствуете себя опустошенной, использованной, непонятной, усталой, без сил доверять другим людям. Возможно, вы понесли не только эмоциональные потери, но и материальные. Почувствуйте глубину вашей обиды. Представьте карту своей ситуации. Воспоминания не несут опасности сейчас для вас. Это просто мысли. Четвертый шаг. После проживания обиды у человека может быть две реакции. Либо успокоение, либо начнет проявляться злость и гнев. Не подавляйте свой гнев, раздражение, злость. Эти чувства имеют большой потенциал, направленный на восстановление вашего равновесия, направленный на вашу способность найти силы идти дальше. Несмотря на негативный эмоциональный окрас, конструктивная сила изменения невозможна без проживания чувства злости на обидчика. Почувствуйте в себе бурлящий вулкан гнева и излейте лаву злости на обидчика. Но только не вживую, а представьте себе его и... Со всей силы поколотите подушку. Представьте образ и скажите ему все, что вы о нем думаете сейчас. Гнев, если рассмотреть его по отношению к газлайтеру, указывает не столько на действие психологического тирана, сколько на его источник. А это значит, что нет человека, нет проблемы. И это не о его физическом устранении, а о том, что, возможно, пришло время разорвать такие отношения. Это, конечно же, не обеспечит вам того, что в будущем вы не встретите другого газлайтера но свободное выражение злости позволит вам осознать свою силу и в следующий раз при первом проявлении манипуляций газлайтера вы покажете ему границы вашей личности, не позволяя втянуть себя в повторение отношений. Выражение гнева очень важно на этом этапе. Позже, вместе с анализом и переформатированием себя из роли жертвы, свободного, освобожденного от тирании человека, можно заложить фундамент для более гармоничных отношений. Шаг пятый. Проживите стыд. Не садитесь того, чего вы не понимали, и не садитесь своей зависимой роли в настоящий момент. Если вы сейчас не автономны, если не имеете свой источник дохода, если газлайтер изолировал вас от ваших друзей, знакомых, вы потеряли все связи, потому что перестали звонить друзьям, или у вас еще какие-то свои события, которые вызывают у вас стыд, дайте этому суду место и время для проживания. Не отрицайте его. Если вы проявите волю и решимость жить в гармонии прежде всего с собой, то прежние нездоровые отношения больше не смогут существовать сами по себе. Газлайтеру нужна ваша энергия подчинения и реагирования. Вы можете сделать выбор и отказаться от предложенной роли, даже если газлайтер будет приглашать вас в нее снова и снова с помощью провокаций. Шаг шестой – Постарайтесь не реагировать, не вовлекаться. Как и все хулиганы, газлайтеры усилены своей способностью проникать вам под кожу. Газлайтеры в большинстве своем – это значимые для нас люди. Они знают вас лучше посторонних людей, поэтому вы особенно уязвимы для них, если вы остаетесь рядом с ними. Седьмой шаг. Не сомневайтесь в своих чувствах и умственных способностях, интеллекте. Если вы чувствуете что-то определенное или верите в свою правоту и правду, не позволяйте никому дискредитировать вас, так как у каждого из нас собственная правда, и только вы вправе изменять свое мнение и видение, чувствовать свои чувства, и никто не вправе подменять вашу реальность своей. Восьмой шаг. Не принимайте на веру утверждения газлайтера относительно вашего психического элитра эмоционального благополучия. Он не эксперт, как минимум. Девятый шаг. Не мсите газлайтеру. Изменить его у вас не получится. Это не в ваших силах. А мнимая радость откажущейся временной победы вскоре заполнится еще большей пустотой и разочарованием. Лучше потратьте свою энергию на свое восстановление. Дайте себе обещание не тратить больше ни одного килоджоуля своей ценной энергии на него. Делайте фокус на себя и вкладывайте свою энергию только в себя. Десятый шаг. Простите себя за неспособность противостояния в одиночку или неспособность на данном этапе сопротивляться или говорить «нет» газлайтеру. Вместе с признанием своего несовершенства вскоре придет и понимание того, что это незакрепленная навсегда роль жертвы, а всего лишь негативный опыт который вы можете прекратить в одностороннем порядке, разорвав контракт отношений, чем бы он ни был скреплен, так как свободный выбор никто не отменял. Одиннадцатый шаг. Встречайтесь и общайтесь с другими людьми. По мере того, как вы вовлекаетесь в процесс манипуляции газлайтера, понимание других поможет вам увидеть реальность ситуации с другого ракурса. Кроме того, это также шаг в сторону от социальной изоляции, которая часто является требованием газлайтера. Но вместе с тем сторонитесь людей и друзей, которые будут подпевать газлайтеру, потому что они либо симпатизируют ему, или на его стороне целенаправленно. Двенадцатый шаг. Обратитесь за квалифицированной помощью к психологу, которому вы доверяете, или которого рекомендовали вам люди с подобными проблемами. Либо займитесь самопомощью, как тот самый Мюнхгауз, который вытянул себя сам из воды за волосы. Прежде всего, осознайте наличие газлайтинга в вашей жизни. Осознайте нанесенный вам ущерб и потери самоидентификации. Наметьте конкретные шаги по устранению комплекса жертвы. Займитесь своей самооценкой и медленно, но верно возвращайте ее в нужное русло или взращивайте ее заново. Научитесь четко обозначать границы интимно-личностного пространства, а также займитесь выяснением своих триггеров, лежащих в основе психологической манипуляции и зависимости. Например, желание быть хорошей, удобной, страх остаться одной, страх остаться без денег. У каждого они свои. Важно знать их. Например, с начальником на работе проявляются одни триггеры, с партнером другие, с родителем третий, а с подругой четвертый. Все их нужно выписать и знать. Это крючки, за которые любой другой газлайтер может вас вновь цеплять. И еще напоследок, техника скрипотерапии. Записывайте в блокнот всю боль, которую испытываете сейчас или испытывали из-за газлайтера. Каждый его обман, каждую попытку выставить вас виноватой, каждое его действие, что делало вас несчастным, каждого друга, с которым он вас рассорил. И каждый раз, когда у вас возникнет желание позвонить ему или ответить на звонок, перечитывайте этот список. Если вы согласитесь на встречу, манипулятор сумеет заставить вас забыть о прошлой боли. Но она никуда не денется, а впоследствии только приумножится. И запомните, яд от токсичных отношений будет выводиться долго, и вам нужно будет все это время как-то справляться. Но если вы этого не сделаете, с каждым днем, проведенным рядом с манипулятором, будете еще глубже и глубже увязать в созависимости. А вы – это самое ценное, что есть у вас. Желаю вам всего хорошего. Это была третья и завершающая часть о такой манипуляции, как газлайтинг. Если вы не смотрели предыдущие видео, то ссылки я оставлю в описании. И сделайте терапевтические упражнения из второй части, если захотите. Они действительно принесут вам облегчение. На сегодня это все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь своими историями в комментариях. С вами была практический психолог и штаб-терапевт Наталья Карапуна.